Друзья, всем привет. В общем, хотел рассказать вам о своем телефоне Samsung S8, подготовил текст, но что-то по плану не пошло. Я думал, это много воды будет, и в итоге решил без воды вам все рассказать о этом телефоне. Samsung S8 купил в рассрочку. Он стоил на тот момент 50 тысяч рублей. Я пришел в магазин без гроша. И взял этот телефон. Почему я его выбрал? Взял из-за камеры его по сравнению с LG камерой. И у Samsung небо и земля. Посмотрите вот на эти фотки с LG-шника Samsung разница ощутимая. Он реально водонепроницаемый. Накануне покупки я свой LG X-Power просто-напросто утопил. Хотел из иллюминатора сделать красивый кадр. Такой выстрел, бля, сейчас думаю, классный кадр будет. Там волна просто шла огромная. Думаю, сейчас я сделаю такой, Хоп, прицелился, бах, волна как накрыла этот телефон. После этого отключился включился микрофон, динамик заглючил и все, и тому подобное. Ну экран ты пришел. Какой телефон, думаю, взять? Выбирал, искал всяких разных. И пал у меня Samsung S8. Загнутый экран у него, блядь, думаю, вообще стиль такой классный, да, он четкий, такой весь, гладкий, прям четенький. Но это же опять-таки огромный минус для этого телефона он скользкий как кусок мыла у меня просто выскользнул из руки упал на пол и кранты я смотрел много отзывов о нем что только с экраном не делали блять и били молотком и падали и кидали и швыряли Экран вообще посрать было царапины на разбивание думаю точно я его уберу и цена где-то 50 тысяч была, ну с копейками короче и у меня был выбор S плюс или S 9 или S9 плюс выбрать. Но S9 там 65 чем-то стоил. Этот S плюс он большой какой-то, громоздкий. S9 он, блядь, ну просто тоже по деньгам. Я хотел в полотенник. И в итоге что, я его взял. 8 часов не прошло, у меня упал и разбился экран. И мне навязали такую фишку, типа вам желательно взять замену экрана. Думаю, нахер она мне нужна. Это опять еще 7000 сверху. И мне чувак такой говорит, типа, консультант, вы, говорит, работаете на судне, туда-сюда, но ну, я вам рассказал, чё да как, а там железа много, а он у вас выпадет, и это вот защита экрана, не просто стекла, а экрана, говорит, это вам плюс. Вдруг чё? Сука, как в воду глядел. В итоге, действительно, не прошло 8 часов, я его бах, он вываливается у меня из рук, и я просто думаю, ну хуйня, горилла глаз 5, сюда. Все, ковер. Ебать, нахуй, грана разбитый. Ну да ладно, да ну Блять, 50 тысяч, да я за него еще бабок даже не выплатил ни копья, уже разбил на Это был просто вот натуре прям как. Представь, вот как. Ну вот так вот, да, тык-мык, Ну думаю, ладно, хуй с ней, ну. Зная, что сертификат, я приехал в город, спустя там пару месяцев, в Нижний Новгород. Пошел э, менять этот экран. Оказалось, что там меняется не только экран, весь э, рамка эта вся, и аккумулятор в куче. И в общем, что там произошло, вот сейчас я вам ролик запущу, и там посмотрите. Там, там блядь, целую неделю мне его делали, хотя должны были, обещали за два часа сделать. Короче, смотрим. Будет взамен до по времени Около четырех часов Короче, если лопнет, нужно будет уменьшить Кого? стекло ага. Вот чем дело, потому что у нас научить. не пройдет тест, не пройдет герметичность у -у -у. Вот чем дело, а у -у -у -у. при сертификате мы обязаны это все проверить Вы, я думаю, сегодня забирать будете Скорее всего, да на Еще смотрите, падает. там, ага. короче, бампер э, покоцанный Он модуль менять в телефоне. А если второй раз разобью, это уже по чем будет стоить? Ну, 16, 16 кусков оплата при получении да? Да. там 1610 по 1690 да. Да. Да. Да. там скорее всего нужно будет оформить еще один заказ то есть это так, так проводится бесплатный второй ну мы просто тут по факту оформим там прям а еще что один за заказ а? а что за заказ то есть вот это платно. то есть вон ага. как диагностика будет uh -huh. у вас. Вот это 690 оплачивает как бы диагностику, uh -huh. полную проверку вот этого вашего аппарата, а остальное вот, это uh -huh. то -то, Только по времени, то есть то лишних там 10 минут. Uh -huh. Uh -huh. Ну, а, Все, дорогие. Спасибо. Отдал телефон в ремонт. Он вот часа через три подойду, посмотрю, что, что сделают, в общем. И замена всего вообще, экрана, бампера и так далее, и тому подобное. А, диагностика стоит 1700 1690. Посмотрим, как сделают, в принципе. Так, пошли вторые сутки, как не делают ремонт. Хотя сказали то, что два часа и телефон будет готовый. Типа аккумулятор блядь, и приехал. Они тут не в курсе. Блять, как будто один аккумулятор на один единственный телефон такой. Это пиздец, да Быть такого мать, не может. Так, брат, вас сегодня уже четвертый день, как делают мой телефон. То есть замена экрана происходит. Хотя обещали через два часа сделать. Напомню, что я его сдал 29 числа. Сегодня уже 3. -е. Да, по-моему, сегодня 3 уже число. В общем, короче говоря, вместе с экраном меняется и аккумулятор. В итоге аккумулятора у них не было. Заказали типа из Москвы, но Москва их кинула, не стала отправлять, вот. Сказали, что на следующий день, на следующий день прихожу, Говорят, Москва опять не отправила, типа там выходные дни, бля, вот. Говорит приходи в понедельник будет готово. Сегодня уже понедельник, сейчас иду в специализированный центр Samsung и в общем сейчас узнаем, что мне там скажут. Мне кажется, что скажут то, что человек типа не готова, приходите завтра. Вот я сто уверен, так и будет. Итак, вот он. Сервисный центр. Samsung там какие-то сложности были на складе в Москве, то есть их там не было. И сейчас мы сказали, они нам статус поставили, что в ожидании, то есть не отклонили. Мы ждем, соответственно, он должен подойти, может быть, завтра. Обычно сутки всегда у нас на доставку уходит по времени, но были какие-то сложности. То есть на этой осмотре с вообще проблемы были. По сути, сейчас я думаю, что их нет, потому что статус все-таки сейчас. Веленый свет нам дали. Для этого. Так, почему приходится ждать аккумулятора? Потому что замена на s 8 по гарантии с аккумулятором происходит. Ну, а по времени сколько вообще? Да. В рамках какие-то есть. Ну вот да, когда то даем зеленый свет нам, да, то mm -hmm. где-то 2-3 дня в сутки там и подирали, если ожидания, ну mm -hmm. сложно, да, пожалуйста, мы там. А когда там если смс-ка пойдет, либо некуда? Мне некуда. Нет, ну, если только сами нас, ну, не я не... тут звонил у вас постоянно, занять пришлось через службу Samsung. Если, если у вас серьезный вопрос какой-то по uh -huh. поводу ожидания, можете к ним дать вопрос, да, потому что мы у них заказываем у Samsung. Uh -huh. Поэтому 807 пятерок, а может с ними пообщаться, почему так долго ждете? Ладно, ну, ну. ну, все понятно, спасибо Ну, в принципе, чего следовало ожидать Опять отложили на следующий день Но я думаю, то, что я в конце недели Просто приду в пятницу И он уже пудов, наверное, готов Друзья, сегодня, короче Шестой день, как я сдал телефон свой Дозвониться я до них так и не смог Заходим Здрасте. гарантии сколько тебе нужно ну, это на гарантии было или нет поэтому старый гарантии гарантии на весь ну, да? Этот отчет да да есть, нет не снял все спасибо ага. получил я свой заветный телефон прошло 6 дней с того момента как я его сдал вот претензии одни только то что не обещай того что ты не сделаешь вот все Такую, такая вот суть, блядь Сказали бы, примерно займет неделю Все Вообще вопросов бы не было А так, ну, по виду, телефон как телефон Сделали, сделали, все вообще ништяки вроде Но это я осмотрел так бегло пока что Ну, посмотрим, как он себя будет вести там и так далее В общем, телефон как новый стал опять Купил к нему бампер и защитное стекло Потому что стекло новое, не дай бог, где-нибудь в кармане поцарапается Короче, пускай так Лучше береженного Бог бережет вообще. Мне его сделали Я его сразу же затестил На водонепроницаемость Действительно, блядь, работает все чик, мы то что сюда вода попадает Типа пишет, надо будет просушить Порт, и тогда можно будет заряжать. Да, кстати, насчет камеры, вот недавно начала что-то подглючивать, то ли что непонятно, как будто глич-эффект, если вы на меня подписаны в инсте. В компанию Samsung обращусь опять по поводу камеры, то что она там вот так вот начинает глич-эффект. И самое главное, когда вы будете покупать этот телефон, вдруг вы захотите купить такой телефон, да? Ну, блядь, задняя сторона, она beleza, как царапает ключами, там, я не знаю. Болты, если у вас в штанах носите, болты, шурупы или еще чего либо Короче, заднюю панель, она стеклянная, и будет сдеться. Но про экран. Защита стекла. Короче, Калёна специально в этом сторе купил. Говно полное, блядь. Сразу не покупайте. Это бесполезно. Выбросите просто 1200 на ветер. Во-первых, если вы возьмете, ну, как это называется, свайп. Да, у вас не будет свайп. У вас будет пиздец вот... Вот так вы будете беситься и просто возьмете и ее. Но купите сразу вот такую вот хернюшечку. Называется чехол. Прикинь, это чехол. На такую вот чехол. Книжкой, кому нравятся книжки там, блядь, папки, может, тетради нравится берите. Тетради я взял вот такую. Она как бы жесткая, обрезиненная. И в ней, сука, реально не скользит телефон вообще. Просто вот как литой. Почему я его, сука, сразу не взял? Потому что жадность фрая разгубила. Скупой платит дважды. И сейчас он у меня не скользит, ничего, все заработает. Короче, я сейчас на него пишу внешний звук. сейчас пишет. И вроде бы все. Больше мне по нему сказать нечего. Беспроводной зарядки, к сожалению, не было в комплекте. Ни... Я ничего не было. Просто телефон взял и все. Если нравится такой телефон, берите, да. прикольные камеры, функционал там блядь, 64 гига. Ну, кому это надо, интересно, можете он... В любой магазин зайти, потрогать, пощупать его, понюхать. Нравится, бери. Главное дело, что зависит всё от твоих состояний, бабла. Все. В принципе-то на этом, наверное, все. Кому понравился видос, ставь лайк. Влепи лайк, ну напиши что нибудь коммент, какой-нибудь, как тебе формат этого видоса. Всем спасибо за внимание. Ставь лайк, подписывайся на канал. Всем пока!